Давно хотел сделать такой гидрозатвор Вот так он работает Можно ставить все, что хотите Ну, ладно, что бюджетный Так я посмотрел Если по 140 он заявлен Промышленного производства Гидрозатвор На сайте Самогон РФ По 140 рублей Плюс почта Там еще 50% будет 200 рублей Но это бесплатно вот так вот работает. В данном случае у меня хмельной квас стоит. Можно вино. Ну, короче, все, что бродит. И вот смотрите, что делает один специалист. Он два дня вот так вот выдерживает, эм, а потом ставит в холодильник, чтобы остановить процесс брожения. <sorte> Мне это не надо. Мне не квас нужен. С одним-двумя градусами. Именно цель сделать хмельной квас. Вот, поэтому и пусть он бродит, сколько ему надо. Вот, и чем больше он бродит, тем больше э микроорганизмы, поедая сахар, образуют спирта. Хорошо еще сходить в магазин, взять виномер, вот, и померить, что же это получится. А что происходит? Вот я э полбулки э сюда уже, э -э ну, замочу, не поджаривая хлеб, вот, отфильтровал, ну, не отфильтровал, вот, а просто отделил межгу, или как там называется, жмых хлебный от воды. Ну, получилась половина. Вот, повторно я залил, только вот жмых, допустим, а еще взял половину нормы хлеба, сколько я отрезал, еще добавил сюда на доливку. Ничего страшного ничего страшного, мне кажется вот это само то, потому что если чисто на хлебе надерживать, то пусть будете просто пить и будет вкус хлеба, нахрена это нужно? я не знаю вот, еще бы хотелось попробовать сюда изюм сухофруктов, или у меня там кусочки дыни есть попробовать, ну в первом варианте хочу просто так сделать ну вот укрывать, я не знаю, укрывать тут и так вот, плюс 48 плюс 48 Зачем укрывать, не знаю, тут И так хорошо Работает потихоньку Так и должно быть Надо просто вот работу показать Как накапливается, так и булькает Сейчас я все покажу, как булькает И на этом видео будет все Вот я из-за неопытности э, Закинул сюда дрожжи и сахар по норме ну не идет она, часа два или три простояла, но ну, не идет. Поэтому еще дрожи засыпал, засыпал в два раза больше. И сахару почти вот тут на 5 литров я хочу сделать 800 граммов сахара. Ну почти закинул туда. Так вот оно не шло, не шло, а потом начало идти. Вот мой самодельный гидрозатвор как работает. Ну отлично работает, видно, шикарно работает почему сразу не шло ну дрожжи то не сразу просыпаются ну малым два часа даже три мало часа вот и температура тут оу блин там уже зашкаливает я не знаю сколько тут ну 50 где-то 4 градуса ну и зачем укрывать чем-то теплым я не знаю вот останавливать процесс брожения я не собираюсь пусть идет Хочу, чтобы она до конца выбродила и э, максимально высокую, высокие градусы, получился, не буду останавливать брожение, пусть э, максимум спирта э, сделать, ну вообще бродит, ну значит хорошо. Это о чем говорит, что дрожжи работают, перерабатывают сахар, вот сахар преобразуется в спирт и углекислый газ. Ну, чем больше углекислого газа Тем значит, больше Спирта Вот ну, Короче процесс пошел